Вот мы встали утром. Видите, ремонтируем. Ремонтируем свою паяльную лампу. Андрей попросил топор. Всем привет. Доброе утро. Да, вон там наш костер был. А вот наша паяльная лампа, где будет скоро кипяток. О, привет, моя любимая. <смех> Чмоки-чмок. Папенька, подай мой телефон вот видите, гольная выдумка хитра. Раз, щупом масло достал. Вот так вот. В походе. Видите, где масло можно брать. Представляете, ребята, идем сейчас. С позаранку встали. Ну как с позаранку? Уже солнце стоит. Ну, Кто-то поедет, ну. Так, ну туда же нам надо соображаешь что на дороге стоят. Вот здесь вот мост. Пошли здесь. Там будешь мыться? На мосту? Здесь что ли? Ага. -а -а. Вот смотрите, я сейчас тут горный В горной реке. Вау, ребята, так классно. Здесь вот я привет! Здесь я помылся. Ну, просто обалдеть. Воздух, солнце. Лариса удивляется, что много деревьев здесь. Вон, видишь по краям ну, Падают деревья, жизнь идет, обновляется природа. Ой, смотри, ничего не поймал. Рыбу. Да. Да. Воздух, конечно, здесь. Воздух, конечно, здесь обалдеть. Да и красота. Просто кайф. Ребята, мы кайфуем. Так, а там сынок что-то колдует. Ч, что, не разжег? А в а, а бардачке же должны быть. Замутили мы костерчик Реактивный костер у нас Лариса тут хлопочет Уже, видите, нам собирается кашку сделать Класс, Андрей Да, Андрей побежал на рыбалку Говорит, Хариуса хочу поймать А Настя у нас Тинь-тинь Где там наша Настя? А Настя спит Настя! Смотрите, ребята, не прошло и пяти минут, полтора литра воды, даже меньше, закипело. Теперь Лариса? У нас это приспособа уже. Да, вот это приспособа, видите, изогнутый отвод, здесь вот такие ножки и паяльная лампа. Это мне научил мой бывший зять. Сейчас он живет в Германии, зовут его Николай. Привет всему ему. Если вдруг будет смотреть, значит, многому он меня научил, что говорить. Как-то мужик деловой. Был во всяком случае. Давно я уже его не видел лет 20. А вот и наш К завтрак. Кофеечек. кофеечек. Такой. Лариса говорит, с Америки привезла. Ну правда, вкусный такой. М -м -м, запашистый. Как будто вареный. Да? да, как будто со свежих зерен сваренный. Приятного, а нам, приятного нам аппетита. завтрака. <звёздные> Проснулась, похоже, наша красотка. Маляпусенькая маля наша. Настя 8 лет. Правда, ей 8 лет будет через 10 дней, через 9 вот она. Привет! Это дожила, а это Привет! Привет! Как сполос, Хорошо? Как заселилась, хорошо? Встать на стол тарелку. Настюха, на стол тарелку Вкусно? Вкусно, невкусно, есть надо. Вкусно? надо. Так, тут Андрей, не позавтракав, пошел ловить Хариуса. Андрей, ты что, на другом берегу? Ну что, как у тебя? А? Поймал? А, давай. Говорит, ничего не поймал. Много тут желающих поймать. Бориса <coughs> собирается, просит меня помочь одеяло скрутить. Она что-то она пуховая взяла, чтобы ей тепло было. Молодец. Не, не одно, а два. Ей давно внучка. Влажность она сыроватая вроде. Да, так вроде не сказать, что... Да я чувствую, что а, ну, сырое. Просто чувствуешь. Ладно, буду помогать ей. Все, ребят, закончили первую ночевку. Собираемся уезжать. Примерно 12 часов. Сейчас, творится полью на руки. Вы покомпактнее, маленько да, сложились. Да, сложились покомпактнее, не маленько, хорошо. Поедем теперь в более комфортных условиях. Пилин, дорожку ты мне тоже давай ну, там я прикрутил смотри Всех колеса колесах крови. уже поздно метаться давай. <связывай> а -а -а, хорошо ну все выехали мы свое первого места ночевки стоянки Спасибо, да, все нормально было мусор. Да, мусор собрали, ничего не побросали Едем на Семинский перевал идет я разгоняюсь вниз нифига не вниз еду она не разгоняется вели да надо же а всегда такое ощущение что мы едем вниз и вниз и вниз и Все туда и идите. обратно причем вниз. вниз вот может быть чуть-чуть ты здесь был вчера, да, да. 10 километров правильно всего или в одну сторону в одну сторону. Смотрите, ребят, впереди нас едет мопедист, да? Наверное. И вы не представляете, что он делает. Смотрите, вот такими зигзагами он едет по дороге впереди нас. Нет, чтобы сбоку поехать. А я его не могу обогнать, сплошная. Да, сплошная. Сейчас один обогнал его тут в сигнале он прижался маленько, испугался. Настя испугается и упадет. Не говори. Он 80 там. О Раз боже. Не надо, не надо. А, по Ты что он делает, да? Да не так, по сигналь нормально. Мы продолжаем двигаться со скоростью 60 километров в час. Да нормально едем. А, он обгон малыш. здесь запрещен. Да, уже километров 5 обгон запрещен, мы не можем обгонять. Вон за нами машин-то сколько? Покажи в зеркало. Ну вот, видите, сколько уже вереница собралась. Немного чешется. Ну, если я говорю, недолго ему так ездить. и что делать? Ну, вот и он и уехал. Как раз прерывистая да, начала. Да. А тут обгонишь, ага, тут ограничения. И камеры нет. везде, и камеры еще да. Тут вот увидели в дороге источник. Говорят, что хорошая вода. Вон Андрей подошел. Пока не рискует выливать старую воду нашу. Так. Нет, я бы не стала этого делать с какой-то... О, водичка И ну, что, Андрей, нормально? Да вроде нормально. Просто. Да. Попробуй. Да. Давай, давай, Давай еще, давай, Смотри. Смотри. Смотри. туалет со смайликами должен нормальный быть. Становились мы в туалете здесь, и здесь вот, смотрите, какое этно кафе. Юрты, в юртах, наверное, кушают Но мы туда не пойдем Просто я для кругозора, для нашего, для вашего Смотрите, один, два, три, 4 5 6 6 юрт А тут у нас какие-то деревянные коттеджики Ну, это еще только строится, я смотрю Но должно быть красиво Агротуризм вот Такая вот у нас друзья мы открутили Юрин велосипед и погнал он представляете это была его мечта он мне все лето сюда звал уж дождался даже сына когда он там в отпуск пойдет ну чтобы поехать потому как я не соглашалась ехать за ним что-то как-то медленно крутит Давай а, это интересный товарищ это мой отец время, время засеките хорошо Куда Давай. ты едешь, мастер? На Семинский перевал. Давай. Штурмуем. Пока. Смотрите, ребят, показался наш велосипедист. Это Шиболинский район. Это М52 трасса это даже, да? Видите, как он приближается к нам? из точки превращается в человека. Полноценного велосипедиста. Сейчас сравняю с ним, прошу, как, что Как, что? Как сам Как, на как, перерода. нравится. Цветочки. Мне кажется, не до перероды вообще. В горку, все время в горку. Это же охренеть. 9 километров. Но он же мечтал об этом. Погляди. Ты что-то такой лохматый. Одет еще. Встречаем. Начинаем встречать. Машем руками. <свес> <свес> <свес> Ничего он еще. Ого-го какой. В порядке еще. Да. физически нормально. Все прибедняется. Я старый, Софи Говорит, я такой старый. Какие, какое у вас самочувствие? Мне кажется, тебе надо это, переключить звездочку. Как природа. Нравится? Перерода. <свят> Давай, работай. Давай, у тебя все получится. Мы верим в тебя. Нормально, дыши, работай. Хорошо идешь. катит батя мой вода есть у тебя есть сначала 17 было 18 час. час 7 не говори есть половину хоть проехал нет еще километра три проехал я у тебя все все убегайте с дороги скорость 9 километров в час Вон с тыла самого перевала. Я это сделал. Блин, снимать и ехать 7 километров в час это нереально. Че, я сделал это? Да, Поеду. Поеду. Сколько время прошло? Сейчас скажу. Вон она с тыла, пока там Андрей время смотрит. Я доехал, ребята. 40 минут, 40 минут отлично! Те, кто ехал на чуськом вот этом бревете, за часы более поднимались. Ну и были, конечно, и за 40 минут, и за полчаса. Это нравится, это я думаю, так и есть. Вот так, ребята. Наверное, пойду я вниз. Давай, садись. Я это сделал! Я... Вот она, это стела. Вот она. Вот видите, торговля идет А вот наш паровоз Видите, еду вниз Ну смотрите, скорость пошла уже на прибыль Сейчас буду переключаться, посмотрим Сколько самое быстро, 20 уже, не кручу Педали, видите? Двадцать четыре, Преодолел я Перевал Значит вверх примерно 9 Вниз 10 километров Средняя скорость была где-то 26 шесть, семь Километров в час Они там за своей камеры снимали Я думаю включу туда нет, нет, нет, не а себе Погнал, Однадцать. погнал вот, Наш Good luck, Деда! Good luck, Деда! Ну, когда мимо будем проезжать. Good luck, Деда! Я две котлеты сушила! Писька не ехать! Упаду нахер! Давай-давай-давай! Понял. Сними, что скорость 60. А то он за нами едет. Куда его там не видишь? Сегодня на сцене Настя Иванова. Моя песенка спетая, колонку Такой, ну. <селет> <Хульбитый>. <селет> Хорошо, ты тут его поддерживаешь. Сзади едешь. Не видишь, машины, чтобы его не обгоняли. Да Сделать здесь страшно. Спуск. Я, я еду и не знаю на какую педаль нажимать. Прям за всем надо следить, ты еще зеркало не закрываешься. Ну, прости. Надо же иметь такую мечту. Там может быть и нормально теперь осуществится и что у него следующая какая один час прошел сначала что себе как сзади сопеза когда-то ты тоже будешь так спускаться от тебя то через снимать? может быть. что тормозим? тормозим? ну надо на карманчик. ищи, ищи хороший карманчик. мечта осуществилась о чем ты теперь будешь мечтать ну теперь надо весь маршрут проехать такой шагач через все перевалы я теперь понял что я могу тяжко но могу все велосипед на месте гонка или как подъемный перевал закончен всем пока ничего такое лохматый меня. будем продолжать свое путешествие ну вот ребят Второй день путешествия. Наша Настя стала есть котлеты. Привал. Офигеть! Вкусные! Офигеть! Это у нас привал. Офига, это нас не Смотрите, местная детвора набирает полторашку грязи и друг другу кидает ее. Это у них такое развлечение. Я не знаю, хорошо это или плохо. Без разницы, конечно. Но дело в том, что Видимо развлечений здесь слишком много. Что с бутылка с грязью как бы неплохо смотрится. Но лучше, чем бухать и курить. Это точно. Да? Андрей, скажи. Я не побухал, да? Да? да. Ну когда ему лучше, будет. Чем с грязью, да. Когда ему будет 32, он, наверное, тоже так скажет. Вот он, Ангудай. Это 635 километр чуйского тракта. Имеется в виду 635-й от Новосибирска Впереди до Кошагача Еще Наверное, 200 километров Принимали пищу мы на реке Урсул В селе, или как В центре Ангудай Ангудайский район Наверное, районный центр а это Вот такие пейзажи Когда коровы Там стоят по вдоль и вдоль, дороги, и вдоль дороги. дороги идут. Это нормально здесь. Ну то есть они тут свободные животные. Смотрите, вот она идет ей пофиг. Поэтому надо ехать очень аккуратно. Нежно. Нежно.